В эфире новости Прима, и вместе с моими гостями в этой студии мы решили поговорить про электротранспорт. Но э, не столько, наверное, про то, что вот он существует и в каком он виде, да, а, наверное, о том, в первую очередь, что этот электротранспорт доставляет некоторые неудобства. Давайте начнем. По порядку. Во-первых, у меня в гостях сегодня заместитель руководителя департамента транспорта Анатолий Владимирович Зуев. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Болотин, гендиректор МП Гор электротранс Владимир Федорович. Здравствуйте. Здравствуйте. Егор Фролов, координатор ФАР по Красноярскому краю. Виталий Чеусов, руководитель технической службы проектной мастерской А2. И Полина Николаевна Романенко, жительница дома на улице Мичурина, дом номер 8. Полина Николаевна, ну вот я позволю себе с вас начать. Все-таки я так понимаю, есть претензия к трамваям. Да. Потому что именно именно они портят жизнь э, э, не только вам, я так понимаю, потому что вы пришли с группой поддержки. Это да. правда? Как, как огромные неудобства. <къем> дома трясутся, в квартире жить невозможно. Тряска, вибрация, делали ремонт трамвайных путей, что изменилось. Просто деньги закопали в землю. Ну, то есть ничего не поменялось? Ничего не поменялось. Нужно менять электротранспорт. Он 67-го года выпуска эти трамваи. А вот давайте спросим. Вот поменять электротранспорт, это... Ну, я, я понимаю, что нужны деньги. Нужны деньги. И да. много денег. Да. Вот, чтобы заменить весь парк э, трамваев, сколько денег нужно? Примерно. Если сегодня 60 вагонов у нас есть, заменить трамваи, стоимость одного вагона, если новый взять, это 24-26 миллионов рублей, вот умножьте получится сумма. Ну, такая немаленькая сумма. Немаленькая. А эти деньги есть вообще в бюджете? Они, они закладываются как-то? Кто-то думает об этом? Ну, в настоящий момент в рамках подготовки к универсиаде, где заложены средства на обновление электротранспорта в части приобретения троллейбуса. Подождите, это связано с универсиадой? В том числе с универсиадой. Или в первую очередь? В том числе с университетом. В том числе? Так, да. хорошо. Сколько будет приобретено? В приобретено вот в рамках программы софинансирования. Там есть программа, которая предусматривает выделение субсидий непосредственно производителям электрической, электрических транспортных средств, таких как трамваи, троллейбусы, газовые автобусы, то есть экологические направленности транспортные средства. Там за один троллейбус предусматривается субсидия от 5 миллионов до семи с половиной миллионов рублей напрямую федерация перечисляет производителю, российскому производителю этой техники. А за трамвайный вагон одиночного исполнения 8 миллионов идет субсидия. То есть трамвайный вагон, соответственно, или троллейбус на эту сумму становится для субъектов дешевле. Хорошо, я, я уже понял, что есть возможность сэкономить. Сколько? Да. Если эта программа будет продлена на восемнадцатый год, она действовала в предыдущие годы, 16 семнадцатый угу. годы. Надеемся, что она будет продлена и рассмотрение будет этого вопроса в феврале месяце, сообщают нам об этом, то приобретется 8 троллейбусов. Дорогие друзья, я все-таки предлагаю вам всем вместе со мной да, участвовать в обсуждении. Не ждите, пока я задам вопрос, но он у меня родился сам собой. За 16-17 год сколько было приобретено вот по этой сколько. программе? Единственное, что, что были произведены модернизации вагонов на ЭВРЗ. Значит, мы в семнадцатом году, на мой 235-й вагон, Модернизированные асинхронные поставили. Но это можно сказать, что просто был новый кузов, новое оборудование асинхронное. но в принципе, старое капитальное отремонтирование. Подождите, но вы же сказали, что да. программа работает. И, это по, а... троллейбусу. по троллейбусу. По троллейбусу. Нет, Нет это работает да. программа да, и по троллейбусу, и, и по. Трава и по газовым автобусам, и по трамваю. У нас есть газовые автобусы? А? У вас газовые автобусы? К сожалению, есть? в Красноярске нет. Это федеральная программа, которая предусматривает субсидирование производителей экологически да. чистого То транспорта. То есть, я так понимаю, нам, нам ждать особо нечего от этой программы? У этой программе по газовым автобусам нет. Участвовать в программе в проекте субсидирования по приобретению трамваев и троллейбусов мы можем. Но соответствующие средства должны заложены быть в бюджете. Что делать человеку? Человеку, который, я так понимаю, не спит, ну, ну, ну, я, я понимаю, что это такое частное мнение вот, одного жителя там, на Мичурина 8 Но я уверен, что людей, которые, наверное, Очень много. недовольны... Очень вот много. Мичурино-красноярские вот, Да, Егор, вот, ведь, вы со стороны автовладельцев Пожалуйста. тоже да, можете да, что-то сказать. со стороны автовладельцев и два года назад, еще тогда, Эдхамш Кринчак-Булатову предлагали вообще перейти на такие, как метробусы. Это когда не создавая, допустим, ну, вот, к примеру, взять Красноярский рабочий, Щерса, угу. не создавая выделенных полос для общественного транспорта, их там невозможно вставить, потому что тот же Красноярский рабочий, он состоит по нормативу всего из двух полос. А там, где на сегодняшний момент существует полоса для трамваев, сделать ее для общественного транспорта. Мы говорим, да, если про экологичность, то пусть там ездят троллейбусы, но никак не трамваи, на которые на сегодняшний момент уходит очень много денег для того, чтобы сделать бесшумовые рельсы. Там стоимость одного километра порядка 40 миллионов, и, и при этом при всем российского, ну вот российское производство при этом не, не, ну, не участвует. Uh -huh. Рельсы там за границей откуда-то заказывают. И вот говорить о том, что на сегодняшний момент а, большие а, нести затраты городу для того, чтобы создать бесшумовые полосы, но при этом при всем трамваи не улучшаются, а, так проще создать выделенную полосу именно вот там, где сейчас существует для общественного транспорта троллейбусы и а, легковое, и с двигателями возгорания, может быть, перейти к газовому общественному транспорту, но при этом при всем создать сеть, такую, ну, как пилотный проект, цель метробуса. Но То ведь есть, когда он ездит по, но по ведь своей... это тоже немалые деньги, я так понимаю. Э, нет, убрать это проще, чем вкладывать на э, такие большие масштабные средства для того, чтобы сделать. Вы посмотрите, на черты, как выглядят на сегодняшний момент трамвайные э, рельсы. Да они, нет, но... они восьмеркой. Трам... Трамвайные пути у нас вообще... Ну, в основном выглядит, ну, скажем так, не очень. Виталий, вот вы как считаете, есть. С международной точки зрения скажу, да. да вообще. Вы ведь были в Европе, насколько я знаю, был, и не, не раз. Да. А, с международной точки зрения, вообще трамвай, современный трамвай это отличный вид транспорта. Он бесшумный, быстрый, привозит много людей он является в некотором случае даже украшением города угу. и какой-то правильной фишкой. Да? То есть единственное, что, конечно, у нас есть... Альтернатива метро, Это когда в стране производятся материалы и сами... А, это это что не, обязательно. не вот, обязательно. Например, в Германии Ассоциация пассажиров Берлина приняла решение, что они будут делать упор на развитие именно трамвая в городе. Да? То есть они метро сказали, что он, ну, не так да. хорошо, дорого и затратно, трамвай – это здорово. По поводу замены трамвая на автобуса да то есть в случае определения это шаг назад потому что как правильно было сказано, убрать очень просто, как убрали с Октябрьского моста, вернуть потом трамвай туда очень тяжело. Мы-то говорим о том, чтобы вот. поставить вот в эту ли, выделенную именно Коллеги, вот ну см место. Смотрите, то, там, мы, там, там, мы Я, могли, здесь, я, сюда я сюда вас подождите, смотрите. Тем, смотрите. Что убрать трамвай. Трамвай сегодня надо просто нагрузить людьми а и как, сделать его А вы это выходит? должна логистика организации пассажирских перевозок измениться. Так так вот, то вот, есть на сегодняшний день, если мы в свое время, в советское время, мы перевозили практически Пассажиров битком. И даже делали вот это... не только двухвагонные, а трехвагонные. В советское Работа... время не было столько автомобилей, и личного транспорта, это транспорта было это меньше. Но сегодня, транспорта. сегодня опять: вот мы говорим убрать и опять идем вперед для того, чтобы дать слово автомобилистам. Но по перевозке сегодня, если разделить пассажиров на ездящих на личном автомобильном транспорте, есть на общественном транспорте, это примерно пополам. То да. есть мы сегодня защищаем интересы автомобилиста, но абсолютно не защищаем интересы тех, кто едет на общественном транспорте. Я, я, я, Да, я прошу да. буквально несколько секунд внимания. Давайте послушаем телезрительницу, которая дозвонилась до нас. У нее есть предложение. Как зовут вас? Меня зовут Галина. Очень приятно, Галина. Я бы с удовольствием, допустим еще умножила бы трамваи. Ой, троллейбусы вот на левом берегу. Uh -huh. Потому что у нас, во-первых, новые троллейбусы очень теплые. В них удобно ездить. Ну, то есть вам мало супросто, общественного супросто. транспорта, Допустим, электрического? возьму маршрут, очень удобный. Мне нравится. 15 маршрут, вот эти вот они, новые троллейбусы, uh -huh. очень удобные. Тепло, без всяких проблем. Спасибо. А если бы еще на правом берегу нормальные, современные Трамвая бесшумные пустили. Вообще было бы шикарно. Верх, никаких пробок. Спасибо вам большое. Ну, друзья, я так понимаю, что на Мичурина там Проложена новая магистраль, ну, да? новые пути. Там полностью помене, поменены пути. На, ну так не помогает, на кривые. Не Но единственное, там не только трамвай влияет, там и вообще любой транспорт Когда влияет. На трамвай, тогда ну, не только не трамвай, тогда и грохот. Не я только не видел трамвай, новые не пути, пути на перекрестке, тоже уже Мичурина, Ну как кривые заменены Нет, все. Мечурина. Трамвай идет только там, Это очень короткий отрезок, Тем более там дальше идет, только идет сам, сама кривая идет значит обычные твешные наши отечественные рельсы, так, а дальше пошли уже в бетонных вот плитах. Вы, вы сказали, по Московской да. и по Сказали, что мы как автовладельцы рассматриваем интересы только автовладельцев. На сегодняшний момент. Почему пассажиры пересаживаются на какой-то отдельный личный транспорт? Ну, Потому что на сегодняшний момент почему-то унизительно ездить на общественном транспорте. И когда мы, как автовладельцы, уже вносим предложение, мы как раз и предлагаем. Но даже департамент транспорта согласится о том, что на Красноярском рабочем невозможно сделать выделенную полосу для общественного транспорта. Потому что всего две полосы в одну сторону. Если мы говорим ну, о том, позвольте что... Позвольте с вами что, если, согласиться. Ну, я не Значит, знаю. Значит, вышли федеральные законы в конце прошлого года которая предусматривает давать приоритет общественному транспорту. Есть сегодня дорожные знаки, которые... Позвали... Вы, можете у себя а? в департаменте тогда договоритесь, у вас один сотрудник говорит о том, что в СМИ, о том, что, ну, к примеру, Кроссрап и коммунальный мост мы не можем рассмотреть с одной выделенной нет полосы. таких сотрудников, которые есть целиком но в городе. Зато у нас сам. есть телезрители, которые продолжают звонить нам, телефон 202-22-22, и они хотят, я так понимаю, чтобы трамваев стало больше. Как зовут вас? Алло, Здравствуйте. Меня зовут Мария, Точно и нет. я вот, например, за то чтобы трамваев у нас было больше. Вот мы с мамой обожаем этот вид транспорта. Вот с детства я его люблю. Помню, когда что-то на ходили до театра оперы и балета. И сейчас я вот езжу на работу на станцию Нисей. и иногда приходится ездить на перекладных маршрутах, когда вот нет долго 19-го маршрута. И я была бы очень счастлива, если бы от цирка, где я живу, и прямо вот до станции Нисей провели трамвайную линию. Я бы лично с удовольствием ездила и туда, и обратно на трамвай. Спасибо. и не надо было никаких маршрутов. Спасибо вам большое. Ну... Романтика, воспоминания с детства, это прекрасно. Поба Виталий, один ну вот, здесь и, ну, вот, ну, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, У вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, где ведь не весь подвижной состав идеально новый? Там же есть и раритетные экспонаты, да, которые катаются в там. В том числе достаточно старый на самом да, деле. Ну, действительно и, старый. Ну, действительно, вопрос э, в том, какая у него там тележка, да, вот, подвижного состава, там современная она или нет, насколько она комфортная, это тоже влияет. А, собственно, влияет сами пути, как они сделаны, из чего, по какой технологии, там есть ли стыки или нет. То есть, и, соответственно, нужно решать проблему, которая сейчас есть, да, то есть, это шум. Это... Теорианская вибрация. Да, вибрация. То есть проблема... У нас сейчас есть проблема только с тем, что у нас старый подвижной состав. И, как выясняется, в нашей огромной стране, я так понимаю, что некому ну, рельсы нет. делать. Проблема, да, проблема, зачем не него это... рельсы? рельсы делаются. Мы ставим 65-е, это вышные рельсы, непосредственно трамвайные. Но, откровенно говоря, вот работаю сегодня, опыт показал уже 4 года, мы эксплуатируем на родине трамвайный угу. путь, который сделан на бетонном основании с польскими рельсами, мы практически не имеем износа. На а, на и на шум, и шум, а на Мичуре на какие стадии шум? Мы и мерили, и мерили шум. Шум с трамваем и без трамвая по измерениям абсолютно одинаково. То есть трамвай практически шум не дает. Вибрация уменьшена по сравнению со старым в два раза. И тряска, и вибрация сохранилась. А как вы подумал. замеряете, мы знаем. Вы предупреждаете трамвайное депо. Неправда что это. Вот в этот давайте промежуток так, давайте Неправда будем. это. А давайте Абсолютно неправда. Мы мерили трамвайными двери, угу, вагонами. Знаем. Мерили без трамвайных вагонов. Вот, может быть, Егор поможет делает? вам да. измерить а, без предупреждения? Ну, конечно это же, во-первых, что можно измерить, сейчас приборов предостаточно. Но мы на сегодняшний момент хотим предложить администрации города вообще пересмотреть, все схемы общественного транспорта вообще реализацию на что больше понятно что на экологический транспорт это если мы говорим про с двигателями внутреннего сгорания то класс экологичности должен не меньше пяти трамваи, которые на сегодняшний момент используются, да, они уже вышли все нормативы, которые проходят частники. Да, но Муниципальный транспорт там, ездит с 60-х годов. Mm -hmm. И все-таки yes, надо создать ну, какую-то рабочую группу, где выработать концепцию и вообще всех маршрутных путей не только там трамваев, троллейбусов, но всего общественного транспорта, ну, и все-таки прийти. Ну, как... ну Антон Владимирович, вы пойдете как... на встречу. Да, мы идем на встречу. Было судебное решение, которое иници... инициировано было группой жителей, проживающих в районе вот этого участка Красноярского рабочего, так. которое в рамках исполнения этого судебного решения, оно было, было вынесено в 2011 году. В администрации города были вложены средства, достаточные средства для реализации того, чтобы трамвай в городе остался и существовал. Значит, мы пошли на эксперимент. И использователь технологии, которая используется в принципе, это достаточно передовая технология, которая предусматривает использование монолитного э, укладку рельс на бетонном основании с, э, с определенными вибрационными прокладками. Uh -huh. Значит, э, данные, после того, как мы э, данное полотно запустили в эксплуатацию, о чем сказал Владимир Федорович, мы произвели замеры на, в этих же квартирах на этих, и показали нам замеры. Замеры делали не департамент транспорта, не какие-то лица делали Роспотребнадзор по заключенному договору оборудованием, с, по тех технологий, которые предусматриваются. Сообщаю, Давайте я договорю, пожалуйста. И в это время, во время замеров, трамваи ползли со скоростью 5 километров Значит, ничего в ничего подобного. Трамваи двигались в том же самом У -у -у. режиме. Замеры производились и с движением трамвая, и без его движения. Поэтому данные показатели позволили нам закрыть судебное решение. И на сегодняшний день эта проблема на этом участке решена. Можно а еще понятное раз, дело, раз, раз, что сегодня будем. решение шумовибрации, оно является с двух составляющих. Это само состояние подвижного состава его и рельсо-шпального основания, которое, по которому он движется. Но еще добавлю, Поэтому состояние домов. И состояние Но домов уже том, может, Это да, у нас буквально две минуты. Да. Виталий, вы а, что Еще одна проблема, которая очень важна и мало о ней говорится. Да? То есть, почему в трамваях ездит очень мало людей, и все видят, что там два человека ездит и его больше нету. Это... Слабо, слабо развитая маршрутная сеть. То есть то, что убрали крас раз да, э, да, да. в да. э, трамвая, не развили, не развивает, его ну, на то левом стало берегу. есть неудобно просто им пользоваться. Просто никуда ехать. То есть, ну, да. а зачем ехать пользоваться трамваем, если только вот можно именно. вдоль одного красова поехать? То есть а -а -а. обязательно нужно, помимо обновления подвижного состава и Рельсовые там пути, да, что очень важно, но самое главное, это все-таки маршрутная сеть, Развитие это, сети, это само выход самое. на левый берег это, через мосты, маршрутов очень одна, много, это одна проблема в трамваях, в отличие этого. от троллейбусов, мы говорим про электротранспорт, то если трамвай при Дтп встал, больше его никто не обедет. Если это мы проблемы говорим о проблеме, он не мешает никому, ну кроме своих коллег. То есть транспорт да. едет, если на стопку попал ДТП, тогда на стол вот. и все. То есть все. Это проблема решаемая очень... Например, вот поехал он вагон, берет его на буксир и забирает ДТП нельзя выбрать... Вот что касается ДТП, если ДТП, если сломался... Вот что касается ДТП, так вот не самая низкая аварийность, самое меньшее число погибших, извините, или пострадавших у нас на железной дорожном транспорте, включая трамвай. Почему? И Потому и что, он, по прекрасно. сути дела, это здорово, да. Это надо развивать, это над этим надо стремиться работать. Поэтому самый идеальный вариант, если этот транспорт у нас будет так же, как метрополитен, абсолютно выделен от пешеходного и, да. и автомобильного движения, Изолирован. Мы, не мы будет пересечений, тогда транспорт можно поставить. гарантированно это развивать достаточную да. скорость сообщения, осуществлять качественно безопасные перевозки. Быстро и комфортно доставлять пассажиров. Ну, это... Вот здесь, а скажи, это это здесь нормальное решение, оно есть, есть. Но, потому что любое происшествие с автобусом или с троллейбусом заткнет вообще общественный транспорт на этой полосе. И нас... очень много мнений, друзья, в том числе и в нашей группе во ВКонтакте. Очень много мнений по телефону. И у каждого из нас своя правда. Но давайте вы тогда вот здесь на месте сейчас совершенно точно дадите обещание друг другу, что вы будете друг друга слышать, Слушать и когда-нибудь не до суда доводить эти все дела, да, а договориться между собой и администрация, и ФАР, и другие, и все у нас будет с вами хорошо. К этому мы еще не раз, я думаю, вернемся, но уже на более теплых и плюсовых тонах. На сегодня это все. До свидания.